Летные испытания второго образца ударного бла Охотник могут начаться в июле. Второй образец тяжелого ударного беспилотника Охотник с плоским соплом может отправиться на летные испытания в июле текущего года. Официальная информация относительно старта летных испытаний второго образца Охотника пока не поступала. По словам источника РИА Новости в авиастроительной отрасли, мероприятия могут начаться с июля. Летные испытания второго образца «Охотника» предварительно планируется начать с июля этого года, — уточнил собеседник агентства. Второй образец беспилотника «Охотник» покинул Новосибирский авиационный завод в середине декабря минувшего года. От первой модели его отличает плоское сопло, за счет которого снизится заметность дрона в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Новый аппарат получил двигатель AL-41F с убранной форсажной камерой. Это позволило уменьшить длину мотора и вписать его в обводы фюзеляжа беспилотника. Работу на до 70 ведет ОКБ Сухого. Машина выполнена по аэродинамической схеме летающее крыло и имеет габариты, сравнимые с размерами пилотируемых истребителей. Взлетная масса БЛА приближается к 20 тоннам, а размах крыла — 19 метров. 27 сентября 2019 года Минобороны России сообщила СМИ о первом совместном полете охотника И Су-57, продолжавшемся более 30 минут. Беспилотный аппарат совершил полет в автоматизированном режиме. Отрабатывалось взаимодействие между охотником и самолетом-лидером по расширению радиолокационного поля истребителей цели указания для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.